Привет всем! Вы даже не поверите, что это и какие целебные свойства имеют это растение. Сейчас я покажу, как у нас в Грузии готовят вкуснейшую пищу, деликатес в хали и называется Экала. Общее употребляемое название Сасапарин, Смелакс, Калючка, Экала по-грузински. До того, как я покажу, как это растение приготовляет у нас, я коротко расскажу очень интересную информацию о целебных свойствах. А для тех, кто подробно хочет познакомиться с этим вопросом, ссылки оставлю ниже. Из древних перуанских хроник читаем. И многие, кто внутри имели повреждение внутренности, а тела прогнившие, выпивая напиток из этих корней, выздоравливали. с род многолетних деревянистых лиян или лазающих, цепляющихся кустарников, извивающихся с треблями, покрытыми шипами. Травянистый кустарник, вырастающий в тропических, вечнозеленых лесах Таиланда, в частности, в Восточной Индии. На полуострове Малака, в Китае, Японии, на островах Тихого океана и даже в западном Грузии. Я не знаю, как и когда это растение попало в Грузию. Или из Грузии птицы перенесли в другие страны. Но в западном Грузии ее можно найти в каждом лесу. В Веками применяется в восточной медицине и известен своим мощным возбуждающим действием. Причем действие это распространяется и на мужчин, и на женщин. В долгое время это растение считалось фальшивным, и лишь недавно был открыт механизм его действий. Сасапарил, экала, ускоряет выведение из организма токсинов, шлаков, продуктов жизнедеятельности клеток а также всего, что может вызвать иммунный ответ организма. В многих странах препараты растения используют для борьбы с инфекциями и для улучшения потенции. Тут целый арсенал витаминов, профилактических и стимулирующих веществ. Короче, долго об этом рассказывать. И как я обещал, для тех, кто подробно интересуется, ссылки на эту информацию оставлю ниже. Теперь смотрим, как экола добивается в лесах и как из нее делается мхали. Пищу идет молодые, красные побеги, и собирают ее в основном весной, от апреля до июня. Многие ее консервируют на зиму. Лучше ее употреблять вместе кукурузными лепешками, и не забываем аджику. Селеные кемали сами то, что подходит. Рецепт для приготовления очень прост. Варим побеги экали примерно 30 минут. Растираем с креческими орехами. Далее кинза, селен умбалу. Все мелко нарублену. Потом вини уксус. Чуть чеснок тоже можно добавить. Смотрим все в этом видео. Hi. Thank you. How is that food? 不安全良 Áする 你会 sociedad的 Скридея 0 Мы тут, мак, ну я не буду делать не. У Is it all like